привет друзья продолжаю читать ваши комментарии и отвечать на вопросы сегодня выпуск номер два. ну поехали сразу к делу так на сегодняшний день у нас последнее видео это счастье вдруг для тамары и галины вот тебе я друзья спасибо сразу всем кто пишет мне благодарственные комментарии там или ставят пальцы вверх там и класс пишут спасибо большое сразу я эти комментарии буду пропускать я просто буду отвечать на вопросы да на ваши. так ну что подскажите пожалуйста Uh, у вас после 8, 7, 7, 5, 5, ну прям шифровка Юстас Аликсу, да? <проспит> Нет, что-то не то. Там не 14, а 13 лад. Да, вот здесь прям э -э немножко не то. 14 не 14, вот здесь, а 13 лад. Так, что за блок флейта? Ну, здесь Андрей играет не на, на обычной флейте, и еще вначале на свирелях. сверли деревянное. Это, по-моему, бал, балканский какой-то инструмент. Не помню, как точно называется, но пускай будет свирель. Так, как настроить балалайк на гитарный строй? Не совсем понял вопрос, что это означает, на какой гитарный строй. Уточните, пожалуйста. Подскажите, какой строй вашего инструмента? Вот я уже ответил, да, мимиля. Или ля-ми-ми. Вообще, конечно, правильно. Ля-ми-ми. Вот. Одинокая ветка сирения. Разбор произведения рассматривается в ближайшее время. Честно говоря, никто не просил. А, да, кстати, вот это. Давай покрасим в холодильник в черный цвет. Да. Еще я знаю вариант. Как у в России вечера. Так что тоже... Забавный момент. Так, полет Кондора уже был на канале. Подскажите, не могу найти. Вводите к полет Кондора или Эль Кондор Паса на балалайке и все. Так, разбор тоже вот хотят. Угу. Ну, я не знаю, может действительно. <музыка> Спасибо. <музыка> и к Малахову, да. Так. У Малахова уже был я. пергюн в пещере горного короля было бы интересным <музыка> да хорошая вещь можно было. так он из сербии привет вставая страна огромная не помню делал или нет ну да хорошая вещь может исполнить день победы тоже уже было уже было все было светошимовые гранаты треугольный тест не особо я так понял зашел поэтому ну, буду делать другие форматы еще так, что по поводу ногтей? Не совсем объективный. Так, гитарирование ломаются. Ну, а ломаются, конечно, если длинный ноготь, он будет ломаться. Вот. Что поделать. Поэтому я обстригаю ногти, да. Желательно. Сабатон, Найт Найтвиш. Но надо ее послушать. Давайте послушаем сначала, чтобы, ну... И, при, или пришлите мне на, на почту по, ссылку на, на послушать. Uh -huh. так так так так так что дальше есть только миг ну да тоже я ее играл а -а -а, когда-то было время n не знаю что такое время n. тоже можете прислать под посмотрю ссылочку на, на почту мне присылайте или в личку куда-нибудь так супер спасибо он, тут из америки кто-то пишет да вот нет учителя вставай сыграю вставай страна огромная. ну вот опять еще раз просят ну надо скоро скоропеду бсс okay, не знаю такую или может знаю просто не по названию не могу понять как на самом деле называется называется лакансион дель песни мариачи из угу. сцена ну да тут <laughs> целую сценку написали Тест не сложный. но мне писали, что тест сложный. Кстати, кто-то ответил только на один вопрос. Даже так было. Так что тут уж как посмотреть: не каждому дано. Не кажд... Вернее, не каждому не дано, а не каждый знает в области в нашей, да? В треугольной области знает э, ответы на эти вопросы. Поэтому это только для нас тест в большей степени, да. Ну, можно делать тесты. Кстати, как вам идея, если делать тесты, допустим, по музыке? Вот. Вот Тест слабенький, но прикольно Вот видите, кому-то слабенький наоборот угу. Разбор охотники за привидениями Тоже интересная идея Можно сделать, да Если нужен, то пишите Если нужен то именно разбор охотников Хорошо Тоже кто-то Мерси, мерси Ну все, в принципе Уже больше особо тут вопросов не не Нету Вот видите, как будто создан для балаки Согласен Ну, раз вопросов больше нету, э, уже вон за 10 дней практически я дошел до 9 дней, давайте тогда возьму и сыграю э, разбор сделаю, да, коротенькие, легенькие мелодии. Раз уж много народу просило одинокую ветку сирени, давайте попробуем сегодня, значит, его сделаем. Значит, начинается с ноты фа на восьмом ладу у нас, соответственно, да. Значит так, 8, да? Фа, ми, ре, ре, ми, фа, фа, соль, фа, ми. Вот оно все здесь находится. Дальше от седьмого лада то же самое. Тихо, не ругайся. Ми, ре, до, ми Ре, ми, фа, ми, ре. Вот, в ре, миноре, поскольку. Повтор. Фа, ми, ре, ре, ми, фа, фа, соль, фа, ми, соль. И от этой же нотки. Соль, фа, ми, ми, фа, соль, ля, соль, фа, ля. Теперь припев. Плыл над городом, да? Ля, соль, фа, диез, ре, ре. Ля, ля, си, моль ля, соль. Си, моль приключи, поскольку ре, ми, ноль. Не ругайся. Ля, соль, фа, ми, ми, фа, соль, ля, соль, фа. И все, собственно, дальше идет от фа, ми. Уже знакомая фраза, как вначале. Не ругайся. Ми, ре, до, до, ре, ми, фа, ми, ре. Все. Вот и вся мелодия. Да, значит, по поводу вторых струн. Вторые струны я выбрал вариант, который идет с экстами, и он довольно-таки сложный. Вот, и поэтому его сыграть сразу, сходу, не получится, скорее всего, у большинства. Вот, но попробовать, думаю, стоит. Значит, да, ля, соль, фа, фа, соль, ля, си, ля соль. То есть мелодия полностью повторяет. Соль ля, соль, фа, да? Опять повтор. Си бемоль си-ля, соль соль, си, до, си, ля. Ой, ну да, до. Короче говоря, до этого момента все повторяет. То есть э, двигаемся секстами Это интервалы. И теперь припев: До, си, ля. На месте и Доредоси. И дальше опять с секстами идем. Все параллельными. Ля. Можно сыграть. Не соля и ля опять. И все, и конец. Не, не, не, не простой вариант. Вот, сейчас поиграл, даже рука устала. Потому что я играю вообще с экстой вот такой аппликатурой. Она еще сложнее для новичков. Поэтому а, можете большим пальцем пока потренироваться. Какие лады у нас используются для вторых струн? Всегда, всегда, никогда они не меняются. Да? Кроме, на первой струне у нас есть лад, который меняется с 8 на 9. Здесь у нас открытые струны. Потом идет первый лад, третий, пятый, шестой, восьмой. А, еще десятый. Все. И вот по этим ладам... Рука ходит. Это рука. Большой палец ходит. Все, собственно говоря, в одинокой ветке сирени там больше особо играть-то нечего. Поэтому другие варианты, они там сложнее в запоминании и сложнее в, как сказать, по гармонии там нужно выдумывать. А здесь он как бы сложный в исполнении, но легко запомнить. Спасибо всем за вопросы. Пишите вопросы чаще, буду чаще делать ответы, наверное. Все, пока, увидимся в следующем видео.